Так, друзья, здрасте. Чуть-чуть поздновато, но э, все-таки решил записать. Придется, наверное, вам в обратном порядке, но тем не менее. В общем, э, стеклоподъемник левой на левой двери, Chevrolet Кобальт, э, открывается, но не закрывается или закрывается с трудом. Дело в чем? Он. Э, легко разбирается это все в принципе легко устраняется в общем так ну разобрать я спущусь к машине там покажу как это в ну в обратном порядке но тем не менее там ничего сложного нужна будет там головка я не знаю насколько она на 7 и так далее но у меня ее нету я взял мелкие пассатижи они тоже в машине покажу я ими открутил без проблем она разбирается и снимается вот эти вот которыми, собственно, мы переключаем стекло. Вот это, конечно, справа. Она, в принципе, все функционирует, все нормально. Что она... А ну-ну. Все здесь нормально. Вот. Это все разбирается, но здесь э, не обойдешься как бы своими силами. Нужны мелкие отверточки, либо. Так, сейчас покажу. Вот здесь вот есть. Фи, такие вот фишечки мелкие, как бы... что Вот. Вот они. Я, собственно, их снял. Либо же нужно две иголки. Нужно одновременно воткнуть. Главное, чтобы они не сломались. Ну, я взял ножницы мелкие, педикюрные, маникюрные, я не знаю, как они называются. И ими снял вот эту вот фишечку. С одной стороны поддеваете то есть внутрь и снизу что-нибудь нужно тоже тонкое у меня был ножичек вот и она снимается здесь э, прикипают вот эти вот круглые штуковины штучки я не знаю как их называть контакты в общем э, их э, зачищаешь они все были черные что здесь что вот здесь вот ну и соответственно не, не давала контакта вот. Я их зачистил. Внутри тут какой-то солидольчик намазан был. Все это. Но все это убирается ватными палочками. Потом зачищается. И вот эти вот фишичулечки. Оп, не перепутать бы. Вот, надо еще с этой стороны зачистить. Вот такие вот они черные были. Это я сейчас тоже зачищу. И вот с этой стороны тоже было черное. Все зачищается и, соответственно, собирается в обратном порядке. Ну, вот она. Сюда вставляется. Ну и, собственно, тут ничего сложного. Вот. Так, сейчас я это все соберу. Так, собственно, спустился я в машину. Сейчас радио потише сделаю. Вот, в итоге... Вот эта штука. На нее одевается вот это вот. Сейчас мы вот так вот одеваем. Здесь вот такие защелки. Когда будете снимать, ну, собственно, у меня была, где она, отвертка плоская, мелкая. Куда я ее делал? куда-то делал. Ну ладно, не суть. И ножик. Вот. Но сейчас она просто вот так вот. Об, об, оп, оп оп защелкивается и одевается сверху кнопочки. Кнопочки. Кнопочки. Так, одну руку, конечно. Да, они тоже защелкиваются. Тут, собственно, все на защелках. Все на защелках. Сейчас да, что вот. Вот. Ну, <с meu Deus> <с seu Deus> я сначала пытался просто снять, потом понял, что нужно снимать вот эти вот кнопочки. Они снимаются не очень так легко. Сначала я пытался с этой стороны просто снять. Не получается чтобы потом вылетела стой а, Нужно какую-то плоскую, маленькую отверточку вот сюда. Я вот так нажимал вниз и только потом засовывал отвертку. Вот, туда поддеваешь, с этой стороны снимаешь чуть-чуть, чтобы она вылетела. Ну и, соответственно, вот с этой стороны прям поддеваешь, и они вылетают. Ну, не так, чтобы вылетают, но вылетают. Вот, следующий момент. Это мы одеваем вот сюда. Одеваем и защелкиваем. Потом другой момент. Нет, лучше открыть. Хера не Вот эта штуковина, которая у нас идет да сверху, да. Вот здесь есть такая, такой момент, когда будете разбирать вот эта вот железячка, она будет, может у вас, когда что ты, блин, а. Тут смотри, а, все не вытащишь, вот, вот такая вот штуковина, когда будете снимать, Сейчас расскажу, как снимать. Снимите, она может у вас улететь вниз. Я сначала подумал, что, ну, все, каранты. Думаю, снимайте панель вот эту. Но нет. Здесь можно подлезть снизу. А я, опять же, ножичком, потому что я увидел там щель. Ну, и, соответственно, я ее чуть-чуть расширил, и эта штуковина упала у меня ну, на землю, на асфальт. Вот она одевается как? Вот эти вот. Ну как ну вот? Ну вот так вот одевается. Вот. Сейчас оденем. Оп. Это собственно та же защелка. Потому что здесь все на защелках вообще. Вот. Теперь мы одеваем. Нет, не так. Давайте мы сначала снимем. Если неудобно одной рукой, правильно люди делают налог. Обывает камеру и двумя руками. Вот. Так сейчас по быстренькому. Ну, собственно, видите, да? Здесь тоже защелки. Расщелкиваем. Опля, все нормально. Потом одеваем фишку. Да, что-то. Вот так вот. Вот. И здесь тоже обратите внимание, все на защелках. Как, как снимать. Как снимать. Снимать, собственно, сейчас покажу. Ну, я снимать не буду второй раз. Хочу машину ломать. Просто покажу. Вот. Сначала я снимал вот с этой стороны и у меня вот с этой стороны вылезло, но было вот вот так вот. Сейчас. Узбекистан. Вот так вот было. Ну и здесь потихоньку расшатываете и она вот так вот поднимается. В принципе. Ничего сложного. Вот. Да, чуть-чуть я не проверил. Ну все. Блин, о, красота. А то вообще прям дрочево еще то. Откроешь и закрыть не можешь. Откручивается болт. Не знаю, на 7 На 6 У меня, в общем-то На него были вот такие вот Где они? Пассатижи маленькие В принципе, тоже можно открутить Да нормально Вот, собственно, и все Сейчас я его точно так же закручу Так что Невелика беда Все можно сделать самому Особенно в этой тачке. Ну что, всем спасибо. Надеюсь, посмотрите. Надеюсь, поможет. Все, удачи, до свидания.